Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Лесон номер 170 Как сказать по-английски? Дорогие друзья, нам необходимо сказать следующую короткую фразу на английском языке ты опять за свое ну, типа взялся за курение, за наркотики за пьянство алкоголизм, измену предательство спайсы различные Итак, э, время настоящее как же необходимо сказать ты опять за свое you а ты есть You are есть yes, глагол быть это А. Это за, it это, again опять или снова, you are at it again ты опять за свое. Вот и все дорогие друзья.